Добрый день, с вами Игорь Владимирович Железов. Сегодня 06.12.19 года. Сейчас я вам скопирую один ролик, продемонстрирую. Ролик очень грамотный, то есть человек очень качественно, понятно и грамотно беседует с чиновницей, которая вообще ни слова на протяжении речи в 20 минут не могла возразить. То есть что я хочу сказать, вот эту информацию я как бы всю знаю, но очень грамотно все изложено. Я хотел бы донести гражданам РФ, каковы себя считают такими. Но ну, хотя бы вот эту информацию, ее необходимо применять против судей, против чиновников, против полицаев. Она применима ко всем. То есть вот эти знания, их не просто надо знать, их надо применять. Давайте послушаем. Остался, да? Александра Николаевна, я честно признаюсь, от вас ответа не ждут, то, что хочу, которую, которую тему я хочу задеть. Тема на самом деле очень актуальна, связана с ЖКХ, с финансами. да. Вот, поэтому я просто прошу вас меня выслушать. Да? Хочу начать с 210-го федерального закона. да. Я как-то свое время, да я сейчас быстро, я все прочитаю. Я в свое время в 2017 году переписывался со своей управляющей компанией, но это не имеет значения, это относится ко всем, ресурсоснабжающим, да, вот, предупреждал, уведомлял ее о федеральном законе номер 210, о предоставлении государственных и муниципальных услуг, глава 2, статья 8, пункта 1, 2, 3. То есть, если вы хотите с меня взимать деньги за так называемые свои услуги, вы должны заключить договор с Российской Федерацией, ну, то есть с администрацией. Через администрацию с Российской Федерацией. Да? После этого вам за услуги оплачивает ну, Российская Федерация да? через администрацию. Согласно федеральному закону номер 227, в потребительскую корзину, в которой пользуются даже депутаты, входят платежи по коммунальным счетам. Так как я плачу налоги, мы живем в самой богатейшей стране мира. Государство выделяет на все деньги. Да? По природным ископаемым у нас самое богатейшее государство в мире, еще учитывая, что у нас смертность превышает рождаемость со страшной силой. То есть нам говорят официально, сколько у нас проживает граждан, а мы на самом деле, ну боюсь, что в два раза меньше на самом деле. Да? Вот вы все говорите, что вот гражданин должен, должен, должен платить, но ну, мы же живем, уже как бы должны жить не по понятиям, да, а по законам то есть юридическим языком надо все это объяснять и изучать когда люди изучают, на самом деле картина с точностью противоположная да. хочу вас уведомить, да, что выписка из ЭГРН, мы все Правообладатели, а не собственники показывают да, выписки из ИГРН. И согласно жилищного кодекса, жилищные права действуют только в отношении собственника, которым является фигурант пункта 6, ну, согласно пункту 6, части 2, 153 статьи на право введения в эксплуатацию. И в акте ввода в эксплуатацию МКД написано, что собственником является администрация. И статья 154 жилищного кодекса, структура э, платы за жилищное помещение коммунальные услуги, часть 1 пункта 2, платить должен обязан собственник жилищного фонда, то есть администрация. Статья 19, часть 1 жилищного кодекса гласит о том, что жилищным фондом является совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации. Дальше у меня э, мой единомышленник, соратник из города Чубуркуля подал хуже да, заявление, только намного... Короче, да, на основании федерального закона от 27 27.08.2010. Номер 210, да, повторюсь еще раз, об, об организации предоставления государственных муниципальных услуг, статья 8, часть 1, государственные и муниципальные услуги предоставляются заявителям на бесплатной основе. В этой связи, в этой связи, в этой связи прошу строго исполнять требования, определенные законодателям, и впредь предоставлять муниципальные и государственные услуги бесплатно по данному адресу, так как это предусмотрено постановлением правительства 1710. Об утверждении государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации подкреплено графами номер 02-3010, 3011 приложение номер 4, в приказе Минфина России от 11 декабря 2018 года номер 259-Н. Приказ Силуана об утверждении порядка осуществления территориальными органами федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении целевых средств в случае, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 год. И потрудитесь объяснить, почему не вами... Почему не вами исполнялись ранее установленные постановления правительства по данной программе? Ну это не конкретно я вас спрашиваю, а проходит данное заявление, да? обмена федеральных стандартов никаким образом не связана и не повлияет на назначение и предоставление субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг. То есть вот, как бы первый вопрос, да, почему 210 федеральный закон, статья 8 часть 1? Он у нас вообще не работает. То есть такое впечатление, что местные власти в каждом городе, да, ну, давайте конкретно про Мотогорск его не замечаем, да? Вот это вот вопрос. Но давайте, я понял, что вам тяжело будет на него ответить однозначно. Давайте перейдем более который, к вашей компетенции. Все-таки вы, я так, ну, по простонародии сказать, вы главный экономист города Майтогорска, да? Правильно, если проще говоря. Так вот, смотрите, я пришел в Сбербанк, э, достал деньги и платежку ЖКХ, отдал кассиру. Потом спрашивал кассиру о том, как она выполнила инструкцию Банка России номер 14-П и фз 115 о противодействии легализации отмывания. Да? То есть, идентифицировала организацию, в которую направляется платеж и назначение платежа. Вдруг э, кто-то распечатал платежку, такое у нас было и даже в нашем городе, платежку ЖКХ, и написал свой расчетный счет. А такое бывает, в том числе в Мальтогорске это было, двойные квитанции и так далее. Там был такой теплых Иващенко, живу 8, Живу-2. То есть получается, ну, бывают конфликты между управляющими компаниями и просто мошенниками. Потом спросила Кассира, что это же я плачу за воду, за газ, за свет, организация ресурсоснабжающие. Значит, счет должен быть специальный, начинающий на 408-21 и никак не 407-02. 40702 это коммерческий счет, транзитный. Спросила: а это разве не нарушение статьи 15.1 КОАП РФ, согласно которой вы можете быть привлечены к штрафу от 4 до 5 тысяч рублей для кассира и 40-50 на организацию тысяч, да? Вы все-таки выполнили инструкцию Банка России номер 41, ой, номер 14 и ФЗ-115. У вас на компьютере же все высвечивается да, через программу? Я спрашиваю. Давайте вместе посмотрим на монитор. И тогда она отказалась принимать у меня платеж за услуги по ЖКХ, Без изъяснения причин. Вернула деньги. Значит, вот чиновники, да, судьи или другие должностные лица, если покрывают такие правонарушения, значит, нарушают федеральный закон номер 273 о противодействии коррупции. А также кодекс этики государственного или муниципального служащего. Судейский кодекс этики, в который включены статья из... Федерального закона 273, касаемого конфликта интересов, статья 10 «Конфликт интересов». Вот. То есть чиновник своим бездействием или наоборот злонамеренным действием стравливает граждан между собой. То есть кассир, зарплаты 15-20 тысяч граждан, так как кассиры будут оштрафованы на 4-5 тысяч рублей, организации на 40-50, это удар по семейному да, там, бюджету, и большой риск лишиться работы. То есть полиция, плюс полиция, да, должна покрывать коррупцию или выполнить закон и оформить протокол постановления по статье 15.1 КПФ. И цепочку можно продолжить дальше, прокуратура, налоговая, которая обязана контролировать, считай, так далее. Но у нас, в нашем городе, это все не контролируется. То есть я заявляю, да, у меня очень неустранимые сомнения о том, что... Навряд ли наши денежки, которые граждане платят за ЖКХ, что они идут согласно закону в нужное положение. Да? То есть я еще раз подчеркиваю, я знаю конкретно судьи, оборотни черной мантии, которые покрывают это, да? потому что я сам на себе прошел все эти вещи, по... когда пытался доказывать. То есть ни один юрист, а представитель так называемый, истец, управляющий ресурсы снабжающей компании, не выдерживал со мной никаких реплик они просто не появлялись на следующем судебном заседании, потому что они понимали, о чем речь. Так вот, дальше, что я хочу про, то есть специальный банковский счет, да, в соответствии с федеральным. То есть, давайте обратите внимание, пожалуйста, да, ну, у вас тоже к вам приходят такие же, я их называю простонародье попрошайте попрошайки, потому что они юридически ничтожные. Согласно законодательству должна быть печать, подпись бухгалтера, ну это по Российской Федерации, а нам уже сколько лет такие а, платежки да вот посмотрите я здесь подчеркнул красным расчетный счет начиная с ним на 408 ой на 407 028 да и вот ну, знаете да знаете да, ну, про, да был бы стану, если не знаю засними пожалуйста камеру вот эти вот счета так, в соответствии с федеральным законом от 23.06.2009 номер 103-ФЗ о деятельности по приему платежей физических лиц осуществляемой платежным агентом и указанием Центрального Банка РФ от 25.11.2009 номер 23-43 о внесении изменений в положение Банка России от 26 марта 2007 года. Номер 302-п. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, платежному агенту юрлицы или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц в пользу поставщиков за оказание услуги и выполняемых работ в банке, должен быть открыт отдельный банковский счет номер 408.21. Счет номер 408.21 это отдельный банковский счет, открываемый платежным агентом для учета зачисляемых наличных денежных средств, полученных от плательщиков и осуществления расчетов в соответствии с федеральным законом от 03.06.2009 номер 103 ФЗ. Согласно статье 4 федерального закона номер 103 ФЗ платежный, платежный агент осуществляет прием денежных средств от плательщиков в целях исполнения денежных обязательств. Физлица перед поставщиком не осуществляет, осуществляет последующие Расчеты с поставщиком. Из изложенного следует, что платежный агент обязан в полном объеме сдавать в банк полученный от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления на свой отдельный счет номер 4821. Но, к сожалению, и к счастью для нас, я не знаю, как назвать с сарказмом, это данные управляющие компании у нас в городе и ресурсоснабжающие, вы отвечаете за конкретно водоканал и мп -3, трест они не используют э, расчетный банковский счет, специальный банковский счет, что нарушает 103-й федеральный закон и указ э, Центрального банка. Основным отличием счета платежного агента номер 4821 от счета определенного в НКРФ является то, что денежные средства, зачисляемые на счет платежного агента, не являются его собственностью, и он не вправе расходовать их по собственному усмотрению. И прием платежей от физических лиц банка не освобождает предприятие от обязанности использовать специальный банковский счет как платежного агента. При этом закон номер 103 ФЗ в целях обеспечения общественной безопасности и защиты интересов государства и общества в сфере оборота наличных денежных средств предусматривает ряд мер по обеспечению администрирования, администрирования платежей, поступающих от физических лиц, одной из которых является требование об аккумулировании таких платежей на специальной банковском счете. В свою очередь, не имеет правового значения, осуществляется ли получение наличных денежных средств платежным агентом непосредственно либо с использованием услуг сторонних организаций, в том числе банковских услуг. Так вот еще раз повторюсь, что вот 103 федеральный закон о деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемый платежным агентом, далее 103 федеральный закон, согласно статье 2 указанного закона, постучеком является. Являются организации и предприниматели, которые вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации. Платежный агент это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей, либо, либо платежный субагент. Отметим, что кредитные организации к платежным агентам не относятся. Так, в частности в, частности, в силу пунктов 14.15 статьи 4 закона платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет счета для осуществления расчетов, расчетов. платежный агент обязан сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков по приему платежей наличие денежных средств для зачисления их в полном объеме на свой специальный банковский счет данная обязанность платежного агента Корреспондирует с обязанностью поставщика, предусмотренного пункта 18 статьи 4 закона при осуществлении расчетов с платежным агентом по приеме платежей использования специальных банковских счетов. Согласно статье 3 закона 13 -а, под деятельностью по приему платежей физических лиц целях настоящего закона признается прием платежного агента а плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств. Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет да, для осуществления расчетов. Часть 14, статья 4 закона. 3 закона. И согласно э, части 15, статьи 155 ЖК РФ, управляющая организация вправе самостоятельно осуществлять расчеты с собственниками жилых помещений, либо взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов. При этом потребители вправе по, по своему выбору да, оплачивать коммунальные услуги путем наличных, безналичных расчетов в любом в выбранном ими банке или почтовом переводе. Да? Как только на горизонте появляется МУП, расчетный центр областной ИРЦ, ГУП, РКЦ, ВЦ, КП, ТРИЦ, то и управляющие организации, соответственно, с РЦ, ВЦ и РЦ, должны вести расчеты через специальные расчетные счета. Значит, номер счета 408-21, который должен быть там, за место, 400, за место 407-02. А, ЦБ РФ 16 июня июля 2012 года номер 385П. Положение о правилах э, ведения бухгал бухгалтерского учета в кредитных организациях. Счет 40821 408, это специальный банковский счет платежного агента, банк, банковского платежного Дальше. агента, субагента поставщика. Назначение счета, специальный банковский счет, открываемый платежным агентом, банковским платежным агентом, субагентом, поставщиком для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору, заключенному с платежным агентом, банковским платежным агентом, с поставщиком Значит, последствия нарушения платежным агентам требования об использовании спецсчета, это часть 2, статья 15.1 КОАП РФ, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц. А учитывая того, что уже сколько лет эти управляющие компании, да, незаконно, ну, вместе с ресурсоснабжающими, незаконно используют... Счет на 407, который начинается, ну, сами понимаете, это уже очень серьезное экономическое преступление, да. И оплата на счета 407.02 через через там ЕРКЦ, да, либо напрямую управляющий ресурсоснабжающей компанией, да, счет извещения от МП ЕРКЦ, делает меня пособником. В отмывании и легализации доходов, полученных преступным путем, и, возможно, пособникам терроризма. То есть мы в прошлый раз с вами говорили, да, что этот счет позволяет ресурсо, ну, директорам, ресурсоснабжающим компаниям, ну, руководству и управляющим компаниям, директорам выводить в обшор. Он просто им позволяет, потому что счет, вот этот, который нам приходит с квитанции на 407.02, это транзитный счет. И налоговая даже и не может отследить, куда эти денежки идут. А мы каждый раз по телевизору нам показывают какого-то очередного чиновника, подполковника, там непонятного, у которого там миллиарды в доме, в квартире там. Вот, пожалуйста, и скорее всего, вот, и Дубровский, и Юревич, скорее всего, через ЖКХ, эти управляющие ресурсно ржащие компании, вот так вот и выводили денежки через, эти, через этот запрещенный счет. Ну, ну, это мое субъективное мнение, да, неустранимые сомнения. Так, э, значит заставляет меня нарушить Федеральный закон 103 о порядке приема платежей физических лиц ФЗ 115 о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем что сделает соучастникам финансовых преступлений всю остальную цепочку посредников от сотрудников ЕРКЦ, гулатеров, управляющих компании теплофикации, водоканала, администрации города, судебных приставов а непосредственно работниками Непосредственно работники, занимающиеся приемные, приемом платежей кассиры филиалов эко, банков, кассиры РКЦ, будут вынуждены нарушить положение 14П Банка России ФЗ-103. 103 Значит, Как жителю Монетогорска, вам прекрасно может быть известно из СМИ об искусственном долге МП теплофикации более 1 миллиарда рублей, а частный смене директоров этого предприятия и о том, что один из бывших директоров находится в розыске, скрывался в Испании, находился в розыске, по крайней мере, а ныне является учредителем управляющей компании Правобережного района и продолжает выводить средства как настоящий патриот на свою новую родину, уже отечество для внуков. Да? Также прошу вас, да, вот платежка, платежки есть корреспондентский счет, да, который начинается 301-01-810-7-949. Да? Ну, я думаю, туда, если вы не смотрите, вы знаете прекрасно. Значит, указан корреспондент, этот корреспондентский счет, он упразднен Банком России еще в 99, 1998 году и не подлежит применению, согласно приказу Банка России и плана счетов бухгалтерского учета номер 579-П. Банка России. Планом счетов заведует исключительно Банк России. Соответственно, такая платежка имеет несоответствующий действительности бухгалтерский реквизит. Следовательно, такая платежка ничтожна. То есть, понимаете, в чем дело? Вот э, Жанни Радари отдыхает. То есть, фантастика и сказка стала реальностью. Я не знаю, Кашпировский, видно, чумаком не просто так их по телевизору показывает. Большинство людей это... Об этом эта информация не доходит. Мы тут э, поднимаем вопрос, там, ну давайте меньше нас грабить, можно, давайте вот, использовать э, энергосбережения, а тут такие ужасы творятся. Вот, э, вот в чем вопрос то заключается. Как бы мой гражданский долг, вам об этом я наконец-то до вас пришел и сообщил. Следующему, кто будет, я буду сообщать об этом, надеюсь, главе города. Ну, как-то так. Это идет по всей стране. В каждом городе есть люди, которые проснулись и начинают вслух такие вещи. То есть дальше эта информация будет распространяться. Я не знаю, что будет дальше делать администрация города, правительство Российской Федерации. Но эту информацию уже не остановить. То есть, ну, я считаю, это, это шоковая ситуация вообще, если честно. Ну, в принципе... Я все. Если у вас что-то есть, какие-то, что-то добавить, то вам что-то mm -hmm. сказать. Все, да? Mm -hmm. Добавить мне, надо рассказать, переубедить вас. Переубеждать будете? Нет, у меня нет никакой uh -huh. информации. Все, нет. я понял вас, благодарю, что приняли нас, всего вам доброго. Ну, спасибо большое. Надеюсь, что... Ну вот, если вы заметили, что чиновница даже слова против ни одного не сказала. То есть все, что говорил молодой человек, это абсолютная правда. То есть, ну смотрите, информация о ее полно в интернете. На этом я ролик заканчиваю. Большое спасибо всем. До свидания. Кнопочка внизу. Подписаться. Колокольчик справа. Ставьте лайки. Для распространения видео большое спасибо всем тем, кто оказал мне материальную помощь. До свидания.